Всем ресам Макс Риск, это обещание 3 на 3 с акланцами. Готовьтесь, я с акланцами играю. Не знаю, как что будет, но ну, классно. Я так думаю. Так, ну что. Его, почему бы не смалик поставить? Некоторый смалик тыкла, некоторые смалик сдаюсь. Ага. Это тоже характер. Мы вот тоже такой плак заехали, нападает нас. Это провокация на войска, чтобы на нас атаковали. Как угодно. Так, я буду один строить. окей, не против. Они минералы. Значит, я по войскам количеством, об вы там по минералам. Ага, точка сбора чья-то. Я его вот так поставил кстати да тоже очень важно да, сбор минералов тоже очень важно чтобы было больше осик для меня для них не знаю но желательно или они что-то скажут что-то будем бить такого слабого игрока все сейчас высшего уровня что-то экономят, собирают минералы. Я такой. Вы все базу строите? Да. Но один метр. Строите. Кейс вот. okay, порточки. У меня кому-то надо учетка не кому-то. Потом есть укриалка. бо можно быть может быть почему? а ну, тактика тактика минералы больше избираешь на ну, ладно там да, потом уже Сначала тактика ресурсы стройки тактика ну а, а, давай давай давай победим скоро минералы тоже построим это тоже очень важно для минерал чувствую что если поставишь здесь то сразу такая привычка атаковать неужели база будет атаковать заместь меня будет наверное вообще шикарно сработчики сделать такое что база атакует заместь нас не знаю пушками чего угодно ага тоже строишь крылатых ага, копируй мне. не ну в принципе можно куча куча куча солдатов и выиграем в конце концов там какие-то кто это такое это наш я думаю это брак Брак браки наш напарник что он строит строительство мы забираем сигнал я понял там все ресурсы избирайте тоже очень важно там смотрите вариант большого не маленькая это тактика против этих вот армат и горгульку, кстати против наверное горгуль против вас так они запускаем Потом, естественно, строим базу, чтобы что собрать. Сейчас. Если я буду себя здесь, и они узнают про нас вместе существования, то будет плохо. У я не буду в атаке прикрывать будем. если честно я не могу двигаться с вами ресурсом так что я все точки заберу все точки уже атака Скоро говорят, что воська очень хватает. Как так, вообще после воськам? Козром пустил. 2 макс риск. А с уронами. А мы все ресурсы заберем себе. Вот это самое главное. Хо -хо -хо. Так, атакуйте по моему программе. Это враг это наш. Нет, это наш что порядка такой здесь Окей, они вроде а такой ну вы вы можете тут кому-то сломать хороший отряд макс спасибо научил их чем чем больше тем лучше. Ну, естественно. Так, атакуйте. Микер, да конечно. Гаргулин нужно гаргуль тоже врубать. Хоть одну гаргуль. Вроде гаргуль не сработает, если я понял. Тогда что нужно будет болтан чтобы пользуемся призываешь казармой строить спорт точки менять у нас маленький можете тот да. всем рассказывать, что враги от регенерашн вы фарбол против этих горголь Тактикам против горголь строим типа того нового тактику не собирают у все минералочки чем будем что такое все время это я там скучу. все время на и дышать оттуда переключись нет врага нет а. ну тогда по фкш я фарбовал защиту так как привоз что так как будем использовать заберу себе и также советую вам атаковать по вашей программе да, потому что у нас уже 150. Давай, атакуйте, атакуйте. Давай, ты про, по полной программе. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, а мы на всех будем атаковать. А, поняли уже. Да ладно. На всех будем атаковать. О. Что-то оно поняли, да. Где наши все достигнули? О. Ха, не будут покупать за это все. Где деньги? О. О. За это все. Это призывает максимум. рубать всех. Да, эту точку ставить с <связываю> броуном. Мы ну, вроде бы все должны точкой занять Также вражескую вот. проверьте там О, О, Хоть одну гаргулью, слушайте Реально монтайчеры стали Пошли проверим ну, Отлично, наша база новая они такие, вы на я же вы собираете ресурсы, вы отдыхаете типа, по-калисе. Попроверять нет смысла, я так думаю. Так, один, один, один. Да, типа того отвлекай всех. Не крышка. Нет, говорите, что не крышка? Да ладно. Вот нам базу практику. Киньте будет очень классно, а, нет, потом не раскрыть нас. Скоро прошлите здесь надо. Это тактика. Перерочная. Ничего не знаю, как Давай точку. А, не ждали. Базу стоит, покинь. О, подходила, походу, Брак, там был брак. Да, сразу вырубать Там маленького. Там здесь. Таскац, покинь, хочу постелять. Ага. Это mm -hmm. все здесь. Там код. мы выиграем сейчас, как я понимаю или войсиков достаточно а, это никто не знает но отлично тоже отлично акути, акути больше, больше войска. Точка сбора. здесь, сохватим. Войска, сюда, все. Тянитесь. Ну все, вроде он победил. Да, вот секретная база. Ты ничего не доскорей. Ну все, вроде банкер, так. Да, точка сбор можно поставить здесь на и до 5. Наконец, армад мы Давай. Все врубаем ну, лучше уже паузу врубать раз просто так? бум бум, -бум. Проверим, Брежисково. О, уже расш... ага, я понял Это тут все, Иран. а вы здесь давайте все сдались Выиграл три раза mm -hmm. это то что нужно стать призов сейчас хочу кое-что с были согласны с тех кланов которые я знаю неужели так мало кланов что просто все смысле такой популярный клан у очень интересный да клаван этот клаван почему я пробовал, чтобы ухать вверху так вот 1600 крови то есть у меня тут просто взяли чтобы подняться нет клана, вот этот клан как-то знаком лидер спартанцы, лидер, а, нормально окей, так что, можно с вами? или нет так, да. а, кстати, хотел кое-что показать вам до конца да почему бы нет, ах ладно, потом покажу вам ну я думаю все знаете стоп-стоп серебро-золото пламя, алмазы мастер магнит чемпион вот это нужно чемпион занять хорошо длинная ролик на следующем ролике